регулированию различных проблем, когда есть политическая воля, можно достичь больших результатов. Особое значение имеет тот факт, что именно в годы Второй мировой войны и после нее сложилась современная система международных отношений, основанная на международном праве. И в этой связи я особо хотел бы подчеркнуть и упомянуть Московскую конференцию министров иностранных дел трех держав, которая состоялась осенью 1943 года. Проходила она в знаменитом историческом особняке Министерства иностранных дел на Спиридоновке именно тогда 30 октября 43 -го года была подписана Московская декларация в которой впервые была сформулирована необходимость создания Всемирной Организации и спустя два года была создана Организация Объединенных Наций Устав, который собственно и является фундаментом международного правового фундаментом современных международных отношений К сожалению, в последние годы международная обстановка и мы э, наблюдаем попытки э, целого ряда стран размыть многосторонние институты размыть те самые международно-правовые основы которые были заложены в годы войны и в первые послевоенные годы это опасная тенденция потому что мы наблюдаем попытки подмены универсальных международных правовых принципов неким порядком, основанным на правилах. Эти правила изобретаются узким кругом государств, которые, исходя из политической конъюнктуры, используют эти правила как инструмент давления на другие страны и изобретая вот эти вот правила они потом представляют их как якобы мнение международного сообщества и фактически вот формируя такой порядок основанный вот на этих правилах они оказывают политическое, экономическое давление на неугодные им режимы. Все это ведет к постоянному нарастанию конфликтного потенциала в мире. Хотелось бы верить, что память об истории и ужасах, и уроках Второй мировой войны все же еще на долгие годы останется надежным залогом мира и стабильности на нашей планете к сохранению правды о войне и призвано способствовать сегодняшняя конференция. Я выражаю признательность организаторам конференции Греко-российскому клубу «Диалог» за внимание к важной теме сохранения исторической памяти. Хотел бы также поблагодарить и греческие официальные власти, Министерство цифровой политики, телекоммуникации и информации за неизменную поддержку таких важных научно-исторических мероприятий. Желаю всем участникам плодотворной работы и дальнейших успехов. Спасибо за внимание. ευχαριστούμε τον κύριο Πρέσβη για τα καλά δουλειά που στην Ελληνική Αυσκή της και Διάλογος. Και...